Купил фриу. теперь можно поломать спавн. Так, так, так. Или что-то там построить. <мит> Привет. Что такое? Что? Что случилось? Что? Что такое? Эй, что такое? Что-то не так у тебя, да? Ты купил звезду ну как бы да я звезда я могу делать все что захочу я могу даже вот взять и вот это вот сделать да она стоит вот столько вот рублей куда что тебе не нравится зачем нет я не уберу это я могу я и делаю все, что захочу. Кстати, у меня есть идея. Давай ПУП на вар, давай на вар ПУП пойдем. Пойдем за мной. Смотри, что я сейчас делаю. Сейчас я сделаю. Видишь? Э -э смотри. Я разлю лаву. Нет, я не уберу лаву. Она должна тебя преследовать. Нет. Ну давай, напиши, он мне ничего не сделает. А ты я звезда, я лучше админа, прикинь. Yeah. все лавой заливаю, тебя сейчас затопят. Тебя сейчас тут все затопит, лавой. Тебя затопит? Нет, мой слабенький. Нехва. Что? Как? Каким? Как... А... А... Ты ч? Ты хочешь, чтобы я это сел? Подожди. А, у тебя випка есть? Я понял. А у меня звезда. пойдем смотри что я могу смотри что я делаю посмотри сзади что происходит а, ты же банить не можешь Ага, ты и так думаешь да ты думаешь вот так да? окей я тебя понял сейчас тебе настанет капец ты в курсе Перестань! Нет, я не перестану. Смотри, что я делаю. Так вот беру, так вот, так вот жаил и так а жаил, жаил, ригрип, жаил, Подожди. Жайл. Что? Ну посиди на скамеечке, мой юг. Да, ну ты же мешаешь мне портить сервер, да? Посиди, пожалуйста, тут и подожди, когда. И не... Да... Знаешь что? Я тебя выпущу, но только ты должен выполнить мое задание. Ты соглас... Какого фига? Да ты меня убил! Ты меня убил? Админы кинули, я понял... Какие... Я видел, я понял... Стой! Отойди, отойди, отойди! отойди, отойди. Смотри, у меня есть для тебя задание. Ты хочешь из этой тюрьмы, тюрьмы выпуститься? Ты хочешь? <плодавца> <плодавца> <плодавца> <плодавца> Кто меня киляет? Кто админы? Их даже в табе нету. Эээ, давай я тебе дам задание. Ты хочешь выбраться отсюда? Напиши. Хочешь или нет? Ди... Кого ты тут обзываешь? А? Ага. Семь утра. Я тебя понял. Какой 7, у... 7 утра? Подожди-ка. У тебя что сейчас? Вот мод находится, да? Угу. Почему ты не умираешь? Почему ты не умираешь? Ага, я понял. Это же вроде спал. Подожди, я тут что-то пышаться не могу. Э! <с -плев _дет> идея! Сейчас эта идея воплотится. <с -плев _дет> <с -плев _дет> Все, админ. <с -плев _дет> ну давай, сейчас посмотрим. Т.П.Р. Ну что, давай пиши админам. Ну давай Знаешь, что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот и сделать вот. Конечно же, могу сделать вот так вот. Слышь! слушай, я не могу тебя. Подожди. Подожди-ка. К. Э К. -кэ. К, милка. А как тебя ко мне телепортировать? ТП. Подожди, ТП. -по. ТП. Теле. Телеп. Ты. Да что ж такое? Что, почему я не могу телепортировать тебя? Mm -hmm. Так, хас телепортинг. Почему? Mm. Э, ну что ж, регриф. Давай с тобой попешимся по честному. Давай. Ты согласен со мной или же нет? Регриф. Согласен? Mm? Слабак. Mm? Ага, согласен. А, а я тебя. Sorry, я тебя просто. А, Мила, прости, конечно, мило, просто... прости, мило, конечно, меня. Просто я уже не знаю, путаться начинаю я сейчас админу. Хорошо. Сейчас, подожди, ты по. Так. Тебя нужно выпустить, говоришь. Окей. Я тебя выпущу. Ты, ты должна выполнить мое условие. Я тебя выпущу. Ты согласна или же нет? А? Ты согласна? Эй! Эй! Подожди. РТП. А, подожди. ТПР. Эй! Эээ. э, ээ? А. а? Что делаешь? Ты... Кто это сделал? Зачем мне... Я зря только домачил. А ты будешь там сидеть. Ты все равно... А ты все равно тут будешь сидеть. Ты будешь... да? ха ха ха ха ха а ха сиди, да? Тебе приятно, наверное, тут сидеть, да? Чего упадели, а? Чуго а а э, ха э, ха выпусти! Выпусти, выпусти! Я больше так не буду, пожалуйста, выпусти. Ну ты сама напросилась. Привет. Привет. Эй, ну ну, отдай вещи мои хотя бы. Отдай мои вещи. Вещи мои отдай. Видишь, тут есть вот... Верни мне вещи, пожалуйста. Верни, верни. Верни, верни, верни. Это же мило. Ты же мило. Как э, мило? И ты говоришь, я снял тебя с доната? Что? Что? А? Что? Ты же мило? Я снял тебя с доната? Выпусти тогда, а? Выпусти, я с Стой! Не надо! Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо! Стой, не надо, не надо, пожалуйста! Выпусти, пожалуйста! You have been banned for uh, 2 months 22, да! В смысле? 2 месяца? 22 дня? 17? 13, скорость спокойной ночи! Ты чё меня запомнил? Зачем ты? Зачем меня? Разбань! Разбань меня! За что? Не надо! Разбань! Ну разба! пожалуйста,